Извините То, что я без вас поиграл, просто я забыл кое-что сделать. В игре. Кстати, гляньте, вот добротекло. Черепахи по имени Натахи Милая скольница маленькая, да видите, какая у А, а, Короче, мы создали вот такие отрасы. Не филасит вулканчик. Была проблема со зарядкой. Как ролики я вечно неудачно записываю. Лувара, наверное, Варвары зовут из Классов Клэнса. И